Всем привет, дорогие друзья! С вами Данил Яценко. Захожу сегодня я по дефолту собрать ежедневный бонус в официальную группу игры Вормикс. Они сюда только бонусы и выкладывают в основном уже несколько лет. Еще могут выложить там турнир какой-то и официальных стримеров вот Горпушкина. В принципе, больше ничего за несколько лет я тут уже не видел такого. Но сегодня я увидел вот такую вот запись... Скоро кое-что покажем. Спустя какое-то время я вижу уже еще одну запись. Эта запись закреплена и пишут: Привет, с радостью сообщаем, что в настоящее время идет разработка обновления игры. Вас ждет много интересного, а уже сейчас вы можете оценить внешний вид нового крафтового артефакта. Из чего он э, собирается, какие имеет свойства. Попробуйте угадать в комментариях. Ну, угадывать сейчас я ничего не буду, мне просто лень. Тут люди уже начали писать комментарии. Сейчас я чисто выскажу свое мнение просто по этому поводу, что я вообще думаю. И вы тоже можете высказать свое мнение в комментариях под этим видео. Честно говоря, я обнову уже даже и не ждал, и не верил, что она будет. И, наверное, даже не хотел эту обнову, потому что в основном они делали фиксы. Фиксы шапок, фиксы артефактов, фиксы раз. И оружий. Очень мало контента они добавили, то есть парочку карт там за последние две обновы вышло. Режим этот Восстание зомби, который очень получился, не очень, потому что он очень долгий, сам по себе в прохождении. И вот это вот однообразие, то есть геймплей однообразен, очень... И сама по себе игра Вормикс, она однообразная какая-то вот последнее время получалась за счет обнов за этих, и ничего как бы нового особо нету, то есть, да, понятно, там карты, да, понятно, там босс, но э, как-то вот ничего такого вот не добавлялось э, интересного, что могло бы зацепить игрока, чтобы он продолжал играть дальше, и поэтому люди все поуходили с этой игры. Да, есть остались, конечно же, некоторые олды, такие как я, вот до сих пор мы снимаем, не знаю, что нас держит, но мы здесь еще, да, да мы здесь. И, что я могу сказать, эту обнову я даже особо и не ждал, даже не знаю, как я сейчас отношусь к этому, наверное, да, я хочу обнову, да, я хочу обнову, хочу, чтобы она получилась нормальной, чтобы не было этих вот фиксов, в основном, чтобы сделали что-то интересное, новое и привлекало игроков, вот, что я хочу. Также я не хотел обнову именно сейчас, я не хотел ее ну, только по своей какой-то причине, э, потому что я хотел скрафтить себе full леги сначала и сделать full достижения, у меня уже почти что все достижения, осталось только восстание зомби, и, ну и конечно же фулл леги хотел сделать, вообще хотел максимально всего в игре достичь, только потом я уже хотел обнову, но это уже какие-то мои там уже загвоздки, вот, э, что будет, то будет. Посмотрим, что за обнова будет. Пишите ваши комментарии э, под видео, как вы думаете, хорошая ли будет обнова или плохая на этот раз. Еще парочку моментов я затрону и можно будет заканчивать этот ролик. Э, очень много в этой игре несправедливости и из-за этого идет токсичность. Э, возьмем, допустим, сильного игрока и слабого игрока. Сейчас уже у всех одинаковая команда почти, что у всех крафты хорошие. Но, допустим, по медалькам даже возьмем. Вот, допустим, медаль что-то решает, хотя нифига она не решает. Возьмем сильного и слабого игрока. Возьмем рубинки и золото, допустим. Один делает идеальные ходы, там вот, старается, тактики придумывает. Хотя, я не знаю, сейчас уже все тактики умеют делать, сейчас уже все играть научились. А другой просто решил на хп бить, он ничего не умеет, просто на хп играет И все и ничего не может, просто, просто кр кроме хп, он не хочет рисковать один старается, делает выносы шикарные там, не знаю а другой просто на хп бьет и тот, который игрок более слабый, он побеждает более сильного за счет того, то, что где-то сильный игрок затупит либо же ему просто повезет и не знаю, вот и такие бои постоянно, я не знаю Сейчас все такие бои просто уже пошли. Единственное, вот я могу выделить несколько человек, которых реально тяжело победить, и которых за счет шары ты просто не выиграешь. Всех остальных можно выиграть, и на шару по всякому можно выиграть. Вот. Я выделю Никита Савелева, наверное, и игроков, ну, в топе, в топе 5, которые держат рубинку топ-5. Вот эти игроки, наверное, и сильные все. А остальные... Все на одном уровне играют, все на одном уровне играют, просто вот. Я как бы себя не могу сказать, что я какой-то прям сверхигрок просто. Меня все могут выиграть, я могу всех выиграть. Единственное, вот из игроков из 100 по 5, ну, я могу реже выиграть, чем они меня. Вот, я проигрываю как и нубам, так и выигрываю более сильных игроков. Не знаю, очень много несправедливости, в этой игре нет мастерства уже давно. Наверное, с... 18-18 года уже нет каких-то интересных э, боев таких вот. То есть все как-то однообразно стало. но ну, я это уже говорил. И я надеюсь, в этой обнове хоть как-то это исправится. Но что я 90% уверен, что нет. Даже больше, что не справится. Я слышал, что они хотят пофиксить обмены боя на Колизей в основном. Там мне говорили, что они будут заниматься этим. Но это мы увидим уже во самой обнове. Еще один момент затронул, кто будет делать обнову? Кто? Кто? Кто этот человек? Если все разработчики ушли, Садхак там, по-моему, занимался обновами, Бибиков он не занимался, он тоже как бы ушел. Кто будет делать обнов... обновы? Мне вот интересно, кто. Но это вряд ли Марик, потому что Марик он занимается своим вормиксом каким-то там, не знаю... Это не Оксана Шевченко, скорее всего, то, что она какой-то пропала тоже. Вот был, было видео, короче, что она типа объявилась. типа, она уже кого-то пропала. Короче, кто? Кто будет делать обнову? Мне просто это интересно. Вот. Мы, вы можете написать мне в комментарии просто. Мне интересно, кто это будет делать. Все, на этом у меня, в принципе, все. Всем удачи. Увидимся в следующем ролике.